Всем привет! С вами Кирюха. Сегодня мы снимаем видео новое. Так, о, вс. Это Пиксель компакс. Сегодня мы опять снимаем его. Вот. Я сейчас вот снимаю. rp сервер. Хм. Ну давай на него зайдем. Или там полностью. А, нет, не полностью. Ну давай зайдем на него. Чего у нас тут? Ой, блин. Простите нет, я ничего не так, что у нас тут? ага uh -huh. получается 96,96 96 пока что ой, блин, блин, блин, блин, блин, блин лагусики блин. Логаси... лагусики немножко немножко лагустики ну ничего в принципе привыкать так что ничего такого сверхъестественного такого нету чувак ты офигел ты офигел я тебя сейчас придушу ну, не придушу а бью убью убью а, -а, -а сейчас убьюсь